Сегодня воскресенье, народа очень много на, в морской зоне Валенсии. И занимаются кто чем, кто просто гуляет, кто катается на роликах. Ну и в эти выходные в морском порту причалил галисийский Галеон, старинная галера. И вот можно видеть очередь желающих войти туда и посмотреть, погулять по нему. Все рестораны заполнены И народу к обеду все больше и больше становится Дистанция, конечно, можно мечтать только о ней концерт чтобы больше контачили, наверное люди друг с другом детские площадки все заполнены да. взрослые тоже так что я думаю недолго осталось до полного закрытия следующего Thank mm -hmm. you. На пляже сегодня ветрено немножко и волны, вот, температура тоже опустилась, сейчас где-то градусов 25-24, ну и поэтому, хотя да, купающиеся есть, ну, меньше, чем нужно. Рестораны уже все давно забронированы, здесь даже так просто не войдешь, уже все, бронь уже есть. Поэтому около ресторанов относительно пусто. Все уже внутри. Здесь написано, что на этом пляже опасности заражения ковидом нет. Ну вот так вот. Нет и все.